5. Женские сумки, осень-зима, модные сумки. Какие сумки модные в этом году? К какому гардеробу они подходят? Пришла осень 2021 года, зима 2021-2022, не за горами. Покажу вам новую коллекцию. Сумочек осень 2021 один Зима. 21-22. Сумочный эксперт. Идем снимать сумочки для вас. Вы любимые подписчики. Люб... Ваше здоровье. Сизу пью чай, никого не трогаю, и вдруг, блин, Дина пришла. Ну, где, где мы еще встретились? Да, да? Нам больше негде. Вот мы это, развлекаемся. Короче, будем вспоминать. Лет как через 50, будем такие старенькие, перебезители от Акваркута, Магадан. Будем вспоминать. Стоп. Что мы там будем делать? Ну, ладно, мы не поедем туда, оказывается не, а, не хочет туда, ну. короче, видите, видите? нюансы, а, а, один рябчик, один бык, есть, нету, есть, нету, короче, Давай, Маша, очень рада, очень рада провести с тобой время. Сумчатый эксперт. Привет! Покажу вам сумочки, новинки из осенней коллекции. Сумки достаточно интересные, они простые по своей конструкции, но очень интересные по своему цвету. Красивая клетка. Сочетание кремовый, коричневый, такой ближе к хаке. Очень красивое сочное бордо, которое иначе называется. Монс... марсала. вот, <свят> Иначе называется марсала. То есть ближе к винному цвету. Достаточно большое сочетание цветов. Позволяет комбинировать с разными цветами в одежде. Дальше показываю и впереди. Показываю фотографии. Смотрите, как мы миксуем одежду. Как можно комбинировать с разными цветами одежды. Начиная от белого и кончая черным. Удачное сочетание. Сумочки среднего размера. Сейчас зимой это то, что надо. Это сумки производства города Новосибирск паблики Мисс Вот такая небольшая модель. На задней стенке карман без молнии, он просто точной. На передней стенке декором являются вот такие небольшие пряжки. Длинная ручка, которая цепляется на карабин регулируемый ремень, который позволяет легко одеть сумку на себя. А внутри у этой сумки Идем вовнутрь. Перегородка сейфик. Карман на задней стенке. И два кармашка на передней. Цена сумочки 1500. Для подписчиков канала скидка 10%. Следующая модель из этой коллекции. Тоже клетка, но здесь больше уже красного. Шотландка, кстати. Та тоже шотландка. Но смотрите, как она интересно смотрится уже с черным. Если там цвет идет в отделку Марсала, здесь идет ближе к черному более спокойным. И опять, на мне ничего нет черного, но смотрите, какая гармония. Здесь тоже есть длинная ручка. Это такая же модель. Модель одна, но выполнена в разных цветах. Да? Поэтому внутри отделка та же самая. Открывать шуршать не буду, но внутри все то же самое. Цена такая же. На эту сумку тоже полторы тысячи. Подписывайтесь, чтобы узнать новыми, какие осенние новые поступления и к зимнему периоду мы уже готовимся. А наши производители тем более. Еще одна есть модель, она с металлическими ручками. У нас уже осень. На задней стенке карман на молнии, на передней кармашек на клепке. Вот он глубокий во всю длину сумки. И здесь осень, везде осень. У вас тоже осень. Так, внутри великолепный красный подклад, это ХБ. Шуршать не буду, рассказываю. На задней стенке карман на молнии, внутри перегородка сейфик прилегающая и два кармашка на передней стенке. Цена этой сумки тоже полторы тысячи. Так что, ребят, кому интересно, сумки очень часто бывает по одной, по две остаются. Здесь еще что мы торгуем утром розницу. Если у модели нравится, пишите мой номер телефона или звоните. Подключены все мессенджеры и мы есть практически во всех соцсетях под описание моделей сумок, размеры все указаны под видео в общем смотрите под видео там есть тайминг, смотрите люблю вас сумчатый эксперт всем пока